Всем привет! Меня зовут Малинская Людмила. Сегодня мы с вами разберем заказ по 11 каталогу, вторую часть. Вот такие вот пятновыводители. Мне одна девушка заказала сразу 4 штуки. Код данного пятновыводителя 30062. Классно работают, прекрасно тестируют все, все пятна. Также вот такой вот стиральный порошок, альпийские луга. Код данного порошка 30022. Непосредственно то, что заказывают клиенты Еще выставляла в группе Вайбера Акцию Средства для чистки духовок и плит Этот Сила Цитрусов Заказали 30-119 год Данного средства Удаля, Удаление жира и нагара Эффективно очищает плиты, духовки Противни, сковородки, грили и вытяжки От стойких жирных загрязнений Себе я взяла вот такой вот гель Для профилактики и устранения засоров Так как у нас Сейчас действуют скидки 50%. Вот взяла именно по скидке. Код данного средства 30244. Буду пробовать. Ни разу еще не брала. Мужской шампунь заказали. Он идет у нас шампунь и гель для душа. 2 в одном. Из серии 8 элемент. Код данного шампуня 1312. И еще такой вот Energy шампунь тоже мужской идет гель и шампунь 2 в 1 код 2762 вот, мужские дезодоранты антиэспиранты два штуки заказали код 8154 они классно справляются они парфюмерные, долго держится аромат не оставляют белых следов на одежде такие вот классные гели у нас есть это вот манго гель для душа 1720 код данного Геля. Есть марокко с грейпфрутом идет 1728 и вот такой вот цитрусовый аромат япония гель для душа код 2643 такую водичку заказали берет одна и та же девушка и она очень нравится код 3140 Себе я взяла такое гидрофильное масло для очищения кожи лица. Код данного масла 0844. Тоже взяла на скидку 50%. Вот, крем для рук. Малиновый мальфей заказали мне. 19-18 код. Крема классные у нас. Тушь для ресниц. Код 5722. Две штучки заказали. Вот, заказы у меня идут через группу Вайберы. Себе я взяла такой крем против пигментации для лица и рук, код 0587, буду пробовать, не брала еще ни разу. Вот такие зубные пасты, у нас была акция, выставляла также в группе вайбера, у меня вот заказали их несколько штук, живица 2444 код, живица, кедр, две штучки заказали, потом такое мягкое отбеливание. Она идет для всей семьи 2246 код. И лечебные травы. Код 22-44. Еще заказали мне вот такую вот штучку для стирки до Мешочек. Код 1040. Себе вот это взяла омегу. 369 на 70% скидку, так как я являюсь вип-консультантом, у меня есть скидки. Код 15722. И также на 50% скидку взяла себе антивозрастной комплекс. У нас идет он. Сыворотка для лица. Код 0653. И вот была акция на суп кари с чечевицей. взяла себе три штуки сразу. Код 16102. И вот такой вот еще чай. тоже у нас сейчас идет по акции при покупке от более 500 рублей по ценам каталога. его можно взять со скидкой. Код данного чая 16010. У нас идет он с шалфеем Буду пробовать. Ни разу еще не брала. Вот такой вот у меня получился небольшой до заказ на 61 балл. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.